Мне кажется, нужно он разделиться, потому что сейчас на типа убьет в боем сразу Он че, ушел что ли? Он спалил меня, если он не тупой А я не могу взять В смысле, если я... уходи, уходил. А, От ты ожидания, вот вы где? родной, каби Бой! Чё, прям спрятался? Хуй его знает! Убежал, вроде! А до сих пор полема? ой! А ты в каком доме? Ну, где телевизор? А где телевизор? Ну, в другой хате, походу, а может и в этой же. А, во-во, вот туда, вот и заходишь! проекция На ну, втором этаже я кил, если ч, я тебе подсказку даю. Такой рофу! Я тебя видел, я видел. На втором этаже я, если ч, кил. И ты ган. Говнюк дверь закрыл. Да бляха. <св描> вот ты... двигай, постоянно двигай. Карта Нормально, слишком. Блять! Дай шанс! <пожалуйста>! Я так там. Карта слишком большая. Да нет, наоборот, на одна из. Хотел меня наебать мои стоит богу стреляет. А здесь Ой. дверь не открывается, да? Не, на втором этаже не открываются, по крайней мере, в этом. В этом а ты на втором этаже? Да. Я Серьезно, на что? А, а здесь третий есть? А здесь нет третьего. А я не знаю, где, кстати, килл кил какие на втором этаже или на первом? Кирилл меня, походу, вообще игнорит. А здесь нет проход на третий этаж. не ста, бля, офигенно. Тут каждое место, кто я нахожу, это очень жёстко. Хил по Упс. Не стреляй в меня. А килл, походу, двух, хотя вообще... Кирилл рядом со мной топчется. Вот, прыгнул на меня. Да хорош, врать Где ты здесь? Я вам буду двигаться, когда он мне в хату зайдет. Ты хочешь сказать? Ты чё там, что ли? <смех> где там? Да я застрял. <смех> где там? Ну где там да блядь? Не надо, ай! Ты шо? Дураш, блин. баный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука? Да дерьмо! На 2 хп! Блин, сказал. -мо, как отсюда выйти? Хорошо, скажи, ты в пылисаднике? Ты в пылесаднике? Или за ним? Я кукушка. Давай что-то купим жесткую пока. Ну, да, сказать, жесткую, ну хотя бы облегшу. Блин, Выходишь из дома, оставив. Андрю, повернись назад. Ну. Ничего не заметил. Не знаю, на месте. Не знаю, Ой, месте. А как знаю, а -а -а. Ты видел, что сейчас? Скрытие? Я разговаривал. С кем ты там Не знаю, А вы этих знаю, на месте. Не Блин, что за хейн? Я застрял! Нормально тебе это Что за хейн? Я опять застываю что? Возьми что маленькое, это маленькое, господи Ты что сделаешь? Там Килхан, да? Ага, я вижу. <мирает> бля, Опять вы попрятались. Давайте хотя бы звук. Кил, бля, ты мне не вовремя, конечно. Да, да, да, в бля, пиздец, не вовремя. Надо бы побольше времени, конечно. побежал дальше ко льду. хотя бы подсказку примерно, Я постоянно тебе прыгаю, бля. Че издеваешься? еще прячу Блять, блять, блять, не надо тут меня плыть. Ну подсказку хотя примерно. Саня опять в городе где-нибудь, да? Mm -hmm. Не, в этот раз он убежал из города. Капец такие бляха Ну я вижу. У вас здесь нет, здесь тепло. Должно быть горячо это. Не, горячо, когда ты сканером кого-то ловишь. Кого ловлю? Сканером кого-то ловишь, тогда горячо появляется. А, а типа? Чё я? Ой-ой-ой, как близко! Ты что ли? Я вообще чисто бегаю, бля! Ебать, Я со стоял! Я бы сейчас! Я прям ухожу, раз, еще раз давай. Еще раз Я так вообще забас ⁇ -мо ⁇ Гилл! А? Ну что ты стреляешь? Ну не надо стрелять. Давай, не надо стесняться. Гилл, хочешь одну спать, лажешь? Хорошо. Гилл, подойди к палаткам. Гилл, подойди к палаткам, я тебе покажу кое-что. Где? Где? Yeah. А вот я ищет? Да! Он да. прям рядом сон смеет, суразан... Можешь мне скрин скинуть? Я не понимаю, нет, я его ты... вот слышал. А никак. где не понимаю? Нет, я... А ты что, потекстурить что ли? Нет. Лё, это такую руфу. Я прям слышал, что... Ахахаха, ты видел? Ты видел набег? Я не видел, ой. Я, короче, перед ним подпрыгнул, но не увидел. Да ты перед ним выскакивал, да, а так ты просто ему завершал. Килл, подойди к палаткам. Я меня ищет, зараза. Килл, подойди к палаткам. Ну. Где вообще? Ты к палаткам? Я не понимаю, суши. Я не вижу тебя. Ты вон она далеко, ты её около... Начинает начинает отходить, я звук издаю, он на меня поворачивает. <сínt> <сínt> Килл, погоди, <в> палатом замахал. <сínt> <сínt> да он уходит, какой, -то, какой -то, куда? Блять! О, Человек-паук? Место-то вот я вот никуда не вижу. Упс. Он хоя, да. Что... Пиздец! Вот, типа... Такой... Ебать, Ой, я с дыханием, да! Он с тобой бежит, он с тобой бежит. Не беги за мной. Он так, блядь, сука, ты, блядь, такой бочка, смотри, блядь, бегает. Я испугался. А ты уж поменялся, да? Да. Блякил, да, какой ебать ты нахуй. Й начал, нахуй. После такого ухода ты такой уже улетаешь, да? <клес> Блять, нельзя, он уже... Я застрял! <клес> <клес> Пиздать тебе, да? О, ем. Я... Сделаю звук один. <смех> Тоже я сделал звук, да? Я бы сказал, сейчас был кипяточек, но нет. Кипяточек, что там такое? -то. <смех> Он прям рядом со мной бегает. Я, блядь, с одной нычки на другую лезу, Юзаю синять. Я блин, минут сейчас на одном месяце пою. Не, ну так скучно. Скучно, но это тактически.